Я освобождался, опять давался в наркотики, опять давался в старый круг общения, в старый, старый круг друзей, и опять попадал в тюрьму. И вот так, туда-сюда, туда-сюда, я сидел пять раз. Я отсюда освобождал. Там, в тюрьме, я не то чтобы исправился. А там научился еще больше плохому. Как бы. Меня зовут Александр, мне 36 лет. Я на данный момент я являюсь консультантом по принципу равны и равному. Работаю здесь, в терапевтическом сообществе. И дать понять ребятам насколько важно иметь э, образование и развиваться в каком-то личностном росте. Потому что мы можем ставить акцент на все, что угодно, и пытаться исправить все, что угодно, но без личного какого-то образования, без личностного роста у нас ничего не получится. Потому что я зло кому-либо из нас, и я потом, к примеру, прихожу, извиняюсь, и все. И вот больше так не поступаю. Вот этого хватит для того, чтобы человек именно простил меня. в да, в этот случай, можно не пока. И? К чему все веду, ребята? Да, я кололся 20 лет. И 20 лет приносил только горе и несчастье своим родителям сейчас пойти просто и сказать родителям, простите, извините, да я просил у них тысячу раз прощения. А что, неужели у вас нет вопросов ни у кого на административной группе? Я смотрю, там доска, Костян, а... пустая. пустая. Что, ни у кого нет вопросов, никаких пустая. предложений? Чтобы не забыли просто. Здесь наша самая большая фонда. Вот здесь ребята, кто чем занимается, делают, кто делает домашнее задание. Было предложение кухни. У нас еще была мексиканская кухня. Э -э у ну, нас только мексиканская была, китайская и вот сейчас болгарская. В зоне это у нас помидоры. Помидоры. Да, у нас есть человек ответственный за растительность, вообще за озеленение терапевтического сообщества. Ребята здесь учатся Работать с компьютером, потому что многие сидели то есть, и не знакомы с компьютерной работой. Когда мне исполнилось 18 лет, я первый раз получил срок. А сейчас, когда в последний раз сидел, то услышал про организацию Инициатива Позитивы. И чудом попал туда на группу. И когда они рассказывали, насколько у них сейчас хорошая, нормальная жизнь, семья, работа. Хорошие принципы в жизни, они очень духовные люди и меня это очень задело я подумал за себя, что чем я хуже них, то есть и может быть получится и у меня с этим справиться. Я здесь начал обучать компьютер, здесь я начал обучаться английскому языку и хоть что-то для себя, но взял и выучил, хотя бы в работе с компьютером. Здесь я также учился у этики хорошими манерами правила поведения. Было очень трудно, нелегко, потому что для меня это было все новое, и жить по каким-то правилам я никогда не жил. Жить по правильным принципам тоже никогда не жил. Для меня было легче всего обмануть, перехитрить, взять агрессией какой-то, но никак не нормальными путями. Я не был в Америке, не знаю, как правильно делать рэп. Ага. Не ношу рэп, не курю.